Драматизируй. Вот я намеренно от тебя ушла Вот моим встречам с ним нет времени и числа Вот я ложусь на чужие простыни Чуть матывая темноты И забываю твои черты Драматизируй. Все это похоть, прихоть и приворот Чертово колесо завертелось наоборот Вокруг нашей любви, потерявшей ось Я обзвонила моргам Только влитые Драматизируй, если обрушивать, то целые этажи Если не хочешь больше, вини и сильней держи Кто-то должен ответить за эти чувства, голыми сброшенные с моста Невыносимая пустота Драматизируй, так мне не стыдно желать от тебя сбежать так никого не получится удержать, Только заставить стихнуть и отстраниться. Было ли то, что пытаешься навязать, не больше с тобой не спится? Драматизируй, ибо не остановится ни один, Сам себе раб, сам себе господин, Таким, как ты. уходи, потому что какого-то черта теперь я выношу обоих.